Ищите специалиста по настройке рекламы в YouTube? Тогда досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему вам нужно купить настройку рекламы на YouTube именно у меня. Меня зовут Владимир Суртаев и я специалист по настройке рекламы в YouTube. Вы уже используете в своем бизнесе рекламу и поэтому знаете, как это дорого. Яндекс.Дирик и другие методы из-за крупных компаний, которые тратят огромные деньги на рекламу, Стал стоить очень дорого. Конкуренция стала очень высокой, а эффективность низкой. У большинства зрителей выработалась рекламная слепота. И вы уже сами можете заметить, что не обращаете внимания на рекламные баннеры по бокам ВКонтакте или других соцсетях. Для того, чтобы реклама не мешала, при просмотре сайтов многие уже пользуются приложением Adblock, которое блокирует рекламу на сайтах. Что же тогда делать, спросите вы, где искать выход из такой ситуации на рекламном фронте? Я вам дам ответ. Выход есть. И он ведет вас на YouTube, который стоит в одном ряду по количеству ваших клиентов с Яндекс Яндекс.Директом и Гуглом. Ваша реклама станет дешевле и гораздо эффективнее, если вы закажете ее настройку у меня. Потому что я знаю, как ее правильно настроить. Чтобы вы смогли получить не просто просмотры, а переходы на вашу продающую страничку и реальные заказы. Хотите, чтобы ваша реклама реально продавала? Тогда свяжитесь со мной, и я приведу вам реальных клиентов из YouTube. Есть сомнения? Тогда вам тем более нужно со мной связаться, чтобы их развеять и заниматься своими продажами в вашем целевым клиентам, которые придут к вам после моей настройки вашей рекламной кампании на YouTube.